Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Японский линкор 9 уровня Мусаси Карта ловушка, игрок Бравша На, да, промечиво тут флетчер, конечно, у противника выскочил на точку Сразу, оп, один залп, нет эсминца Ну, там, конечно, и союзники помогли Но все равно 5600 за залп с эсминцем бронебойками нормально Добить Точку С зато. Вражеские корабли захватили. Ну, там заходит на точку Союзный эсминец. Но надолго ли его хватит? Там сразу он ставит дымы, ну. В дымах, возможно, возможно спасется. Поблизости, если посмотреть. Вроде с рлс никого нету. Да, ну, стоя в дымах, всегда есть риск поймать торпеду. там да, тоже редко какой эсминцевод не любит проспамить дымой. Крадется потихоньку Мусаси. Все, начал разгоняться. На центр, конечно, вот так выходить опасно, можно оказаться, так сказать, под перекрестным огнем, да, и с левого фланга по, по тебе могут начать кидать, вон там Эльзас, к примеру, и справа. Но благодаря тому, что удалось вначале эсминец уничтожить, можно себя немного чувствовать поспокойнее, да, чем меньше эсминцев, меньше вероятность торпед наестся. Один эсминец слева, другой эсминец справа. Но, кстати, который слева, он не так-то далеко находится. Тем более, это Югума. Есть попадание. Ну, несерьезные. два сквозных пробития. Одно пробитие. В общем, урона там на 6 с небольшим получилось. Мусаси прям заходит на центр Вот так надо играть на линкоре Они а шкерится по углам в карты Да, вот Мусаси, он сейчас вот практически Находясь в центре Подняв корректировщик Перекрывает полностью всю карту Ну вон только единственный там дальний угол вот, Не достает чуть-чуть Сейчас будет возможность добрать Шредора. Вот такие моменты. Как же смотришь. Ты ну, и сам, когда играешь, на том же Ямата. Мусаси-то у меня нету. Да, но ну, а с чем еще? Мусаси сравнить, как не с Ямато. Как же медленно крутятся башни главного калибра. Второй уничтоженный противник. Есть там с цитаделькой. ой, здесь еще. Липанта тоже так хорошо идет бортом. Сейчас, прям, наверное, следующем может в порт отправиться. А там еще и вражеский Мусаси. Главное самому борт не ставить. Да, пока, пока Мусаси перезаряжался башни, разворачивал, Панта уже борт убрал. Но благодаря калибров 460 мм, Мусаси может большие цифры выбивать не только из бортов противников. Вот сейчас заманчивая цель идет. Прям предвкушаю залп. Сейчас, наверное, сразу минимум три цитадели будет. Ну, смотрим. Ай, нет, только одна. Но залп-то был неполный, да? Всего 6 снарядов вместо 9. Ну, все равно неплохо. Хотя бы одна цитадель. У Мусаси, у вражеского осталось 23 тысячи прочности. Он сразу начинает доворачивать, там еще плюс, вон, союзники, там, смотри, ПМК настреливает. Ну да и Мусаси еще борт к тому же не убрал, и, по-моему, это точка для него. Еще одна цитаделька. Что-то какие-то все отважные линкоры в этом бою, да, вот так <laughs> летят по центру, он еще Айова следом. Это, как сказать, бывает дурной пример Заразительный, один союзник полетел И другие могут, смотря на него, тоже Пойти вперед, скажут, а, мы типа Будем давить, окей, погнали Всей толпой. Айова такой выкатился, а тут остров Деваться некуда, надо вроде и в остров Езжать неохота, и еще и Борт подставляет сразу на тридцатку Две цитадели Через 20 секунд можно будет Мусаси восстановить прочности, откатиться ремонтная команда. Да, неприятно, конечно, когда в тебя сразу 4 корабля противника настреливают. Ну что, Айова, ну первый залп тебя ничему не научил, я смотрю, да? На, на, на второй получай. Да, здесь ну, урон-то есть, но не особо, конечно, все равно удачный залп. С такой дистанции надо было добирать. Ну, рандом есть рандом. Казалось бы, иногда стреляешь наверняка в борт, а. Не получается. <свят> <свят> Извиняюсь. Мусаси решает дать залп по Бафалу. Да, тоже не особо. Там один сквозняк, одно пробитие на 6 с небольшим Надо бы на всякий случай Айову добрать. Вроде бы дистанция-то еще большая, но мало ли, да. Вот так есть любители пойти на таран. Вот, конечно, когда у Оева остается 3000 прочности сразу оп и с цитаделька. Это закон жанра. Такое часто <laughs> происходит. Стреляешь по кораблю с полным запасом прочности, и цитадели не видать. Как только у него там на насопляк, сразу оп, цитадель. Два пожара. Аварийка на КД, ремка на КД. Сейчас вовремя удалось Баффало уничтожить. И у Мусаси срабатывает талант, не знаю, да, сразу там он. сколько прочности ремонтируется. Это какой капитан у нас дает Такой за Кракена? Даже если честно, не знаю. Не припомню. Не Ямамото? Надо будет посмотреть, у меня мамоты есть Освежить себе память Вот этот талант Как раз получается Мусаси Сейчас и спасает, еще плюс ремку Он включил Еще получает Мусаси один пожар Ну вот Аварийку использовать не торопится Он сейчас почти половину прочности восстановит, в принципе, да, и, и там летишь еще, потом ремка откатится. Ха-ха, <реклама> 27 тысяч, что тут еще неустрашимый, Что решил спикировать, на тор торпедную атаку пойти. Сейчас бы фугасами ему, конечно, но... В такой ситуации уже, конечно, что-то сделать. Пожарная тревога. -то как-то торпед не видать. Что задумал этот эсминец? Что он вообще делает? Непонятно. Урон перевалил за 2000. Есть основной калибр. что то неустрашимый до сих пор торпеды не скинул. Неужели на КД? Ну... Может быть, да, так бывает Вот так пикируешь, а у тебя бац и Повреждаются торпедные аппараты Что скорее с неустрашимым И произошло, да? Есть Восьмой уничтоженный противник Причем из ПМК Удалось добрать Сколько уже медалей заработал Здесь игрок, я смотрю, да, там сокрушительный удар Первая кровь, мастер ближнего боя Кракен Поддержка ну и плюс еще вот этот зводный кракен какой-то. Да, где видно, где... Где, где два моллюска? По-моему, по одну торпеду Мусаси все таки поймает с затоплением. Ну, приходится сразу использовать аварийную команду. Прочности слишком мало уже терпеть, тем более затопление смысла нет. Да и, в принципе, уже конец боя. У противников осталось всего два корабля. Джорджия, так, и эсминец там где-то. Вроде бы играли 12 на 12, но при этом <laughs> Мусаси видно здесь, что левиный вклад внес. 8 уничтоженных, 200 с лишним урона. Вот так вот, да. Причем такая агрессивная игра по центру. 10 тысяч урона, есть шанс еще забрать 9 -го. Джорджа идет сейчас бортом Плюс то, что уперся в линию Скорость снизилась, упреждение Рассчитать несложно Да и по очкам команда почти выиграла В общем, всем спасибо за внимание Не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока